Сегодня. Я не один. И сегодня как всегда. Я у нас свой твич не начал. Старый канал игрок Витек. О! Так, вс. Всем привет, вы на ка. Так, аутфу загружайтесь. Да, это головоломки. Так, у меня, короче, смотри, есть таблички, которые надо поставить на шерсть. А ты, а че сысы, а часы? Часы. Ну, дай мне одни, дай мне одни или два. Мне кажется, я понял. А-а-а, вот оно. Смотри, вот она шерстка. Ты гениальный! А! Тут смысл игры умереть. Смысл игры умереть. А! А, вот тут вот не работает. Тут уже не работает, смотри. Тут другой смысл. Угу. А что здесь? Эй, <связывая> Гений, блин! Просто... Не ну не знаю, Это собака! Чё там было? Что там было? Ты куда? Куда а, желтый то А ты где находишь, блин? <связывая> Ты где находишься? то Я ваш, я ваш, мальчик. А, я тоже. пожалуйста. Так, в этот раз. Стой, может, надо покрутить часы и нажать надо на, на решать? Нажми... Попробуем. Нет, подрыгай решать тут. Давай крути, крути, крути, крути. Нет. А, ты, блин, тут ночи нету, тут день. Отличный. Да? большие уровни есть, есть. Еще. да. Посмотри хорошенько. Она а, да, хрен тут посмотрит. Что надо делать? Я сломал. Друзья. Я сломал Сюда! Вот сюда! Куда? Нет. Так, проверим, куда можно рамку пенюлить. Вот сюда. Нет? На железе нельзя. А посмотри, куда можно пенюлить. Может она написана? Это А это твой кей. еще это единственный используемый предмет. Подожди. что Подожди. Да, да, о! Я тоже, я тоже думал. <связывается> я тоже на 10. Опку верни меня, верни Опку дай. мне дай. Опку дай. дай. опу дай. Опу, дай. Опку Опку дай. Опу. дай, опу. Опу дай. Я тоже... мы еще на За да, это... десятый разы? это... за десятый? Блин да, вот я нажал, десятый. И на, на, на телепорт. Просто... Били да, это... бы, да Все, так. Мы были... меня. меня вы... я, еще... я сюда телепортировался. Я сюда телепортировался. Нет. Ну я сюда телепортировался. Нее, вспой, это вот восьмая. Что, вы Мы ещ это не решили. это восьмая? Мы эту не решили. Мы эту не решили ещ. Вот, видишь, тут воронку, вот я закидываю воронку А, нет, вс. Вон, вс. О! Пошли на девятом. А на ну, девять. А, а я на девятом я говорю, я, я, я, я, я тут был, на дверь открыта была уже. У меня тоже? Это же тебе? Не, да. знаю. Бак. У меня это было 10-е. Кнопка. Кнопка. Так, ковальня. Аварельня. А ч прикол? Ведро, тут ведро воды. Почти, иди сюда, иди сюда. Тут а, подожди, стоп. Там ведро? Иди сюда, срочно. Где ведро? Че ведро? Покажи где? Че лежало? Ведро? Сной? Ведро воды я хрюду. Там она. Воронка. Да? А, и рычаг тоже здесь. Пой, стой. Положи воду, да, б раздатчик. А, -а, а, я понял! Это, такое легкое решение дало волонте. Серьезно? Вс? Просто умереть от. Ты б просто. Я не Я сламору. Блин, так долго. А, можем друг другу я, могу тебе я уже сейчас вдохну. А, а, а, все. О! А ты что на десятом? Мы на Ха! Мы на разных. По чат. Сейчас посмотри. А на подожди, на Что вода там была? Собака, сейчас подожди. КМ1, сейчас я воду просто. А я туда воду положу. Эй, Можешь меня поударять? Ладно, не, Стой. не все, я сдыхаю, всё сдыхаю, я сдыхаю, Вс. Не с рука Смотри, же самая комната, но смотри, прикол. Смотри, смотри. Ну. А! Покупаться в Это то же самое. Это та же? это та же, самое Тут вода была. Где? Вот тут вода должна была быть, и мы должны сдохнуть были. А может быть это неправильно, может, ты... Это то же самое! Быть, это то самое. Только без воды уже. Надо, надо воду как-то. Нер, посмотри, нерв, посмотри, верх, нерв. <свист> а, видишь, это уже другой уровень, по другое решение. Нажми, нажми. А, эта сука не работает. выбрасывайте. Подожди, это другая совсем. Не-не-не, дай, дай-дай, дай ведро, дай ведро. Как? Вообще, убери, убери, убери. Вот. А, у же не приключается, выживание. Же а почему? я забыл, а Чувствую. разве такие права там были? меня? У меня кнопка да. есть. У меня кнопка есть. Не надо ее использовать это не настоящая кнопка. Я не знаю. Нет. Как, ты, сдо... как, ты... как ты... Как ты... Как ты... Нас... Как ты... Как ты... Как ты... Как ты... Как Пар Паркуром здохнул. А, так... а, здесь... Опа. Ты... Нет, это я. Чез до умер. Бил на каркал. Убить? Посмотри, посмотри, без причины, выиграл. Иди оставить себя в живых. Ладно, ты молодец, заслужил. умереть? Как это? Варнер вирус. Военный вирус? Варнинг-вирус. Это военный вирус. А за чего вот это? А тут можно Может, надо Ага. Убийца, блин. А, подожди, я конечно, понял. Я нихрена не понял. когда на улицу-то выбраться? на улицу выбраться не это здесь. да не продумано это level, офис. А, мне рот закрыли Вы что <laughs> Чё? хрен туда да. а да куда нам сюда что ли а для чего пластинка пластинка для чего На тебе на а ребенок блин и куда -у -у. золото куда пичкать надо Золотой печкой. на улице. Но... Я, кажется, что И что ты открываешь? Это обе двоих. Это на двоих, или на... На двоих. Ну что тыкни? Куда ты нажимал там? Давай, давай, давай, Нажал? Есть. Тут нету. Еще раз нажми. Нажми! Еще раз. Yeah. Most Золото, говорю, может и надо ставить? Mm. Mm. Ай, куда? что вы такие тупые, что ли? А. Все, мы тут мы А, стой! этого кто-то пройти. Нет. Киркой! Киркой сломай э? Посмотри. Красно-оранжевый, жел желтый, там, после желтого какой? Красно-оранжевый, желтый, красно зеленый. зеленый голубой, э голубой, синий и, и, и снова красный. красный. Да ну, нифига ты географ, блин, Арбола. Портну? Да он ну, как открыть-то? мы думаю, ну, тут как идиоты. А кстати, а, кстати, реально, давайте, давайте, давайте я телепортну. Сломай, сломай у меня китайцы. О! конец. О, привет. Да, да просто этот, блин. Да, залезть. За а, если, я из-за лестницы не могу. Каждый охотник желает знать, где сидит и знаешь, что там кнопка. Я знаю, везде кнопки. Вот кнопка. Две кнопки. железной А как его за блин а. ты блин паркурист идея а, а где нам надо взять а где по поезд пассажирный здесь? Можно мы одновременно держать? Кава. Ты гений, дебил. А огонь для чего? Огонь для чего? Нет, а что, туда можно? Да. Тоже упасть, упал. Упал? А -а -а, хороший, хороший. Тут тоже огонь. Тут можно огнем задумать. А что? да, уже нельзя. И я там, на другом уровне. А я на, на, на, на следующем. А что ты на Я сдох. Я, как, я понял, как позже туда запрыгнуть в костер. ДП, как, нет, мы, мы, мы на, я на нужном уровне, Ты на не нужно, ты на другом уровне. Ко мне. Нет, я, я на нужном. Ты не, не на том уровне. Хороший. Я на том уровне. Нет, у, меня головоломка. у тебя старая какая -то. Нет. Да, я вот сейчас на уровне, А я и не знаю на ты, ты на, на ком? Так, я куда-то я, я вот. Я вот смотри. Где ты? А ты где? А, вот я. Я вот на следующем уровне вот прохожу уровень ведро, воды, ты какое-то ведро нашел, вода нам нужна какая-нибудь. Так, куда я вообще развить? Никуда. А Наконец то. Начну. А, вот а, это? Я веду, а меня уже телепортировал а? нафиг. Куда в жопу? Видите, Витя, Витя, Витя надо выйти Вите надо, надо выйти, блин. Вики надо выйти Остановить. Видите, надо выйти. А попробуешь сломать? Что? Я его только что поставил. Нафиг его ломать. Я его поставил. Там Это... написано поставься на каменный блок. Я нашел. А там каменный блок? Там было написано поставься на каменный блок. Я его нашел. Зачем его убирать? Ну что я его поставил? Все, Я дурак. Не понимаю как пройти его есть все решил Не. э ши, шишка шишка шишка шиш. Так. <решил> <4 похода>, <решил> так ну и конечно Петрова. так и тебе надо утопиться. вот тут Вот хрен Ага, хапки Я я баги. Где раздатчик взять? В любое место воду поставил сдох. можно У тебя есть геймо 2, или Меги М2. -мо ну, вот. А как сдох? Слушай, так... Вот сюда поставь, вот сюда, вот сюда, вот сюда повесь. Добро залезть. Подожди, заметил фигню. Подожди, отойди, отойди. Здесь дырка? <laughs> Где дырка? В а, а, в потолке? Ну заметил и чё ну, это, это я его прибил. Как мы решили? Вот! Мы что, Тут нету что-то, уже не, тут не показывают. Тупой. Смотри. Там лава. Лава стекает. Спасибо, лава. 1, квартира э, один Квартира 2 Что ты нашел? Я нашел, Квар... я, я нашел квартиры так, О! Золотой блок. У меня тоже золотой блок золотой блок Золотой Поставить на золотой блок Ты а, Ты Да И что ты завис? У меня. Сюда. И что? А вот это что, первая карта была? Это первая карта была? Подожди. Что, мы так быстро прошли, что ли?